Всем, как тут Алексей, Роза, Наталья, Светлана, Артём, Вера, Маргарита, Наталья. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну что же, сегодня вечерний, ночной, ночной стрим. И мы его, как говорится, должны провести весело, на кураже, Потому что, а нечего грустить, да, дорогие мои? Вера, Светлана, Квазария, Юлия, Нильс, ох, Саша Нильс. Путешествие Нильса с дикими гусями. Любимая моя сказка, любимая, люблю я и Нильса, и Гнома. Это здрасте, здрасте, друзья мои. Ох, ох, во сколько, уже 82 человека. Вы чего-то... Знаете, с одной стороны, хорошо, что есть возможность с вами поговорить. А с другой стороны, как говорится, вместо того, чтобы заниматься, практиковать, вы всю дорогу сидите, кнопки жмете и смотрите, кто же там новый видосик-то выложит. Вот это мне не очень нравится. Понимаю, что увязли вы вот в этой сети, увязли. А вот скинуть вот эту вот, сорвать эту занавеску со своих глаз не хочется. Эх, не хочется. Да, друзья мои, хорошо, звук-то есть, а то, а то я тут путешествую, знаете, со своим этим микрофоном в пору, знаете, петь эти песни там День Победы. О, Агафья Петровна ждала. Пойдем на место силы, ну, друзья мои. А сумеете ли вы на месте силы то усидеть? знаете как бы не просто да да хорошо что звук хороший вот завтра завтра у меня целая экспедиция хочу купить два микрофона таких вот ну маленьких на прищепке а то у меня не могу вот где-то на природе снимать потому что звук слабый поэтому есть надежда у меня знаю один магазин если его завтра не будет закрыт у меня есть Времени 40 минут, поэтому, надеюсь, надеюсь запасом запастись микрофонами и прервать это микрофонное проклятие, потому что, похоже, вот, чё что-то кремлевские колдуны, даже мелочами такими занимаются, мне микрофоны портят. Гады, гады. <клёх> Ладно, друзья мои, видите, вас уже 258 человек. И о чем же мы сегодня с вами поговорим? А поговорим о том, что вам, вам, ну и мне тоже, и мне тоже, нужнее всего. О личной силе друзья мои, о самом важном, о том, о чем мы часто не помним, потому что не чувствуемые. То есть, вернее, всегда чувствуем, но считаем это малозначим. На самом деле, вот что, что на самом деле вот в душе человеческой э, самое такое вот, мощное, это вот личная сила, которая с каждым из нас, мы рождаемся с ней, с определенным запасом у каждого из нас. Но если мы не обращаем на него внимания, мы тратим ее. Понимаете? Она расходуется, и мы впадаем в депрессию. Вот когда у нас депрессия, когда отчаяние, когда нету перспектив, мы не видим ничего и думаем, зачем мы родились на этот свет? Что мы здесь делаем? Зачем я тут сюда попал? Это значит, нету личной силы, силы всю его растранжили А когда у вас, у, вас, у, вас, у вас она есть, то у вас хоть в мясорубку засовывай, хоть у вас метель как угодно, вы из любой ситуации вырветесь и Своим намерением, только намерением можете притянуть любые условия из этого, из этого мира. Любые. Вот все эти техники, вот все это там э, дышим носиком, там что-то, все это, все это только настройка, друзья мои, а личная сила. И вот умение ее накапливать, умение получать, знаете, вот эти вот ее из минусов и из плюсов, из того, что вас носом так там тыкают, что вас унижают и обижают. А вы умеете взять из этого силу, уметь взять опыт, чтобы и работать, знаете, как в покере там можно и на мизере же выиграть, да? Ну, в, это, в мистике это тоже можно, знаете, на, ми на мизере как подняться. Ох, Агафья Петровна, сильная, но стоят много программ. Закрыты желтой и зеленые чакры. А чушь ж вы, чё вы, это все, все же делается вот так вот, вот так делается-то. все снимается. На кураже надо делать, на кураже весело, весело, с азартом вызвать и пендаль дать. Вот сегодня с женщиной замечательной работал. Она говорит, не вижу ничего. Говорит, ничего не вижу. Я говорю, да ладно. Не рассказывайте уж мне не рассказывайте сказки. Я знаю, что вы все видите. Вот каждый из вас видит. И ко мне люди обращаются говорят: ничего не вижу. Не бывает, так, потому что мы каждая душа наша приходит сюда. Ох, Агафья Петровна, все видео переносите в контакт. Ну переносите, что я, я не это как не жадный. Я знаю там кто-то еще какой-то там э, нет, тут кто-то донос написал. А знаете ли вы, что ваши видео показывают на другом канале? Там какое-то какое -то название, АМХ, что ли? Ну, какой-то дядька там, действительно, мои видео, там, видео гончара, там, ну, все на канале размещают. Да и ладно, что мне, мне жалко, что ли? Ну, пущай, пущай. Главное, чтобы, как говорится, это, помой меня обливал как некоторые Я, есть тоже мне тоже вы такие люди все время обязательно обратите внимание такой гражданин вас там это обкладывает грязью кто-то э, ну какой-то там этот как его забыл как его зовут какой-то то ли эдгар какой-то тот самый эдгар как-то вот так вот название такое мощное Думаю, что за, за эдгар мне донос написали тот самый Эдгар вас обсирает. Я думаю, ладно, посол подсылки. Думаю, там, что за Эдгар? Сидит морда, говорит, что я там типа рус. У самого морда насекомого. Ну, сто вот, на пудов. Думаю, ну, блин, ты же, ты же инсектой. У тебя там таракан сидит тебе вот это вот. И в голове от тобой рулит, как куклы, знаете. Ну, что делать? И там что-то, что-то такое вещает. Я долго прослушать не смог. Немножко включил, в общем, понял, что он говорит, что мистик-козел. Я думаю, ну ладно, хрен с тобой, все. С тобой все ясно. Я даже и даже смотреть не стал. Ну, вы можете посмотреть. Хотя я даже, ну, не знаю, он там хитрый. Он ссылки, как бы, ну, видимо, в этих, в комментариях пишет ссылки. Типа, смотрите меня, я мистик обсираю. Ну, ладно, пусть. Пусть, пущай, пущай. Насекомых я не боюсь. Тем более я уже знаю там, многих. Знаете, действительно, многие каналы сразу видно. А работает на насекомых. Куда деваться? Но, друзья мои, я не о том. О чем же еще? А, какой-то мне сегодня опять же кто-то, кто-то из вас, дорогие мои, мне донос прислал еще на одного типа, который сказал, что шамана взяли из-за меня. Что он где-то там на каких-то каналах, какой-то тоже там у него такое горделивое название, какой-то э, супер-пупер там, супер э, робин бобин Барабек скушал 40 человек, что-то типа того. И значит, из-за того, что я там что-то напевал, там, ну, вам рассказываю истории, ну, а Путин, как говорится, уж тоже, наверное, на, на нашем канале греет, хотя, конечно, нет. Конечно, нет, но докладывают ему иногда, наверное, что есть, есть такой гад, который там рассказывает и про вашего африканского колдуна, и про то, что это, понятное дело. Но пока, видите, не хлопнули, старика-мистика. Поэтому говорим. Ну вот, видите, тоже какой-то гражданин не смотрел. Просто не знаю, это ссылку мне сбросили, но у меня, мне некогда посмотреть. Думаю, что же, в чем же меня обвиняют даже в том, что я, как говорится, нашего шамана своими разговорами упек в этот... Это, конечно, обидно, потому что действительно за шамана я серьезно переживаю, на самом деле. Серьезно переживаю. И вот сейчас такой период, я даже там, вот, как бы в отряде шамана, вот этот чат есть в Телеграме, и смотрю, там как-то люди приуныли. Приуныли, как бы, сдулись, ну, понятное дело, такое, ну, тяжелый удар, на самом деле. Хотя надежды-то особой не было, что шамана выпустят. Но... Ну, реально, реально тяжело. И ничего, шаман осознанно пошел на этот шаг. И не, не нам с вами грустить и опускать руки, думая, что все, что эти упыри победили. Нет, друзья мои, это не так. Это не так. И шаман знал, на что он идет. И жна, знал. Поэтому, друзья мои, держимся держимся и не унываем потому что они нас естеством вот тут говорят что омон избивает людей да друзья мои избивает и я вижу вот это знаете до сих пор там сейчас в москве он вот кадры там тоже где-то этих берут там молодых людей видно студентов там берут эти вот нидзя черепашки то есть или тоже инсектоиды эти насекомые в своих этих панцирях жуки такие хватают людей там за ноги за руки его локут куда-то ну плохо плохо друзья мои но ничего но из вот о чем я вам говорю о личной силе о том что из плохого надо извлекать в хорошее вот даже если вас замели к примеру если вас взяли в кутузку то понимаете что это ваша карма что вы это это время должны использовать максимально магически мистически максимально должны использовать понимать что это в чем-то ваш шанс ваш шанс поднять свою осознанность, поднять свою эту... Не сказать, ой, я попал. Все, вы уже попали. Все уже произошло. Не надо сожалеть о том, что было. Идите вперед. Поэтому... А, да, ух ты, мистик, что ты думаешь, что Плешивый на кладбище делал на самом деле? Ну, знаете, может быть, он занимается этим черным колдовством, как это принято, знаете, закопал это в могилу Лунового, в гроб ему положил, может быть, это фото навального как вы думаете или его трусы туда чтобы его ну это не смех на самом деле знаете я настолько часто сталкиваюсь с вот этим кладбическим колдовством ко мне люди обращаются что ну реально без шуток понятно не знаю что делал там плешивый так называемый как говорится гражданин о котором не принято говорить вслух потому что имя его настолько серьезно но э, на самом деле, э, вполне возможно, вполне возможно что лично захотел сделать это. Потому что, ну, э, не будем кощунствовать, потому что действительно артист, хотя, конечно, вы скажете, что он там за власть был. Артисты, они, как, знаете, как и, как говорил Колчак, что при любой власти, да, там не надо трогать артистов, так, это извозчиков и ну э, как говорится женщин легкого поведения потому что они при при любой власти нужны поэтому артист он хороший и фильмы хорошие и фильм офицеры великолепный поэтому э, ну любил он власть да кто его знает просто это была его жизнь он всегда был при при власти и при Брежневе он был при при власти и при путине при власти это есть такой тип людей поэтому как артист он был замечательный, поэтому тоже, тоже жаль. Хотя человек уже пожилой, в общем-то он прожил все. А что он делал на кладбище? Ну, вряд ли колдовал своими, знаете, руками. Но все-таки, знаете, кладбищенское колдовство в последнее время, во, на самом деле... А люди часто даже вот, ну, обращаются, вот там что-то, вот что-то не так, что-то не то. Начинаешь ковыряться, всплывает колдовство. Хорошо, что человек сильный. А вот действительно начинают там какие-то фото, там какие-то вещи засовывают в гроб, там как, какие-то там мыло там спокойненько, вода от покойника, какие-то вещи, земля. И э, это может изменить жизнь человека сильно. Поэтому. Так, в Москве всех вяжут жестоко, даже журналистов, молодежь. Ну, друзья мои, видите, людям надоело, надоело это ложь. И сейчас опять вот я смотрю, вышли. Ну вот сегодня вечером там я новости так чуть-чуть вкратце посмотрел, там Володин этот там, так сказать, пальмовый король. Мы за страну, за какую страну? За свою там квартиру, которую мамень там 400 метров купил, за свои там эти доматы что они сейчас там вбрасывают что там еще что-то да ну так да он странный это эдгар ну друзья мои слов нету но знаете всегда всегда есть я никогда не боюсь противостояний и всегда всегда говорю любому из этих человек, людей вот на меня там наседают я сам ни на кого Стараюсь не нападать. Ну уж если меня затронули, то я тут уже, как говорится, сердчиш, сердчишка-то сожму. А уж тем более у Ильгархи-то вообще не способен он ни на что. Так, я бы сказал, ни с чем пирожок. Хотя не ни с чем. Пирожок с тараканами. <тод mobile> вот по-простецки. Это отвратительная вещь. Какое существо может ставить вас сне ожоги? но это вполне могут быть бесы они так балуются балуются вполне если они к вам привязались овладевайте энергетическими практиками перед сном чистите свое пространство энер энерго дыхание мы вкладываете намерение что вы запрещаете любым сущностям и существам находиться здесь без ваших ну без вашего ведома так Так, в Москве вяжут. Ну да, да. Мистик какой-то мнительный. Да нет. Дорогая Олега петровна какой я мнительный? Так. Шучу, я все с вами шучу. Шучу. Вы как высший канцелярий. Доносы, доносы вам пишут. Ну да, мне это тоже забавляет. Да Где-нибудь на каком-нибудь канале там что-нибудь напишут э, про меня. Обидное, обидное. Ну, бывает бывает хвалит на некоторых каналах хвалит но я тоже тоже это а кто-то да кто-то обзывается обзывается но ну, в школе показывают мне то я нахожусь Эх, кто там захотится за силой дорогой z надо охотиться всем всем вам дорогие мои кто любители мистики Потому что вот это важнейшая вещь, важнейшая. Все вот это вот вы можете глаза в ютубе просмотреть, на какие только умные речи, разговоры вы не везете. Если вы не начнете накапливать свою личную силу, не начнете чувствовать ее, все остальное это, это фигня. Я, ко мне часто люди обращаются по 30, 40 лет, если не по 60. Всю жизнь они ищут эти знания, ездят по учителям, по местам силы. Как они там Аркаим, Кайлаш, это всю Индию объедут, в Мексику съездят, там бахнут там этого Мискалина, в Южную Америку там, как, как говорится, этого там айаваски там на это, на, на, на, надерутся, а толку нету. И приходит, а знаете, чем больше занимается человек, тем больше у него подключек, потому что, а вот именно за личной силы он не охотится, он не понимает, что все здесь у него в этой жизни вы живете здесь и здесь вы должны охотиться за ней но ты сегодня возбужден мистик ну несколько да я сегодня видите на кураже в чем-то потому что кое-что кое-что кое-что получилось у старика мистика кое-что получилось а это очень важно друзья мои к сожалению не могу сказать вам но о, в якутских новостях мой ролик мелькал. Пусть знают в Якутии, что вот этот вот, как его там, вот все, все эти, все эти, обзываться не могу, за дал не обзываться. Все кто там, Айсен Николаев, кто там еще, Припузов, вот эти прокуроры, вот эти ментовские, вот этот там Лебедев. Вот это вот вся, вся бригада, судьи все якутские, это враги мои личные. Враги. Те, кто щемил шамана, для меня просто враг. А я их обожаю, этих врагов. Обожаю. И на сердце каждого поставлю печать, хотя меня всегда обвиняют, что я там... Я не благостный Да, друзья мои, да никакой благостности нету. Нету, я у демонов учился. И кто бы там этот мне не говорил, какой-нибудь кто там этот Едгар там запашный или как его там при, припашный и на него и на его серчишка маленькое насекомого тоже влеплю и не буду жалеть потом может быть когда-нибудь спущусь туда и увижу их там где-нибудь возле огненной реки и может быть даже спокойно потому что злая не испытываю протяну ему руку скажу на тебе припузов последний шанс беру тебя с собой вот часто ты здесь попарился в этом в этой огненной речке вот сейчас возьму тебя и пойдем со мной и может быть ты осознаешь все это мистик откуда у вас сообщение про 120 дней похода сообщение шамана лично от шамана даже у меня на этом что что это от него да именно от него так да друзья мои ну что же давайте давайте по скоро все изменится ну друзья мои изменится а кто кто спорит закончится к 2030 году и Нечего откладывать, нечего, в этом году должно многое произойти. друга. и действительно вот Антей говорит, что уныние слабость души. Не, не слабость, уныние тоже часть, но когда вы чувствуете вот этот спад, это значит энергия из вас ушла, энергия ушла из вас, поэтому надо копить личную силу, и вот те люди которые вот сегодня эти пострадали в этих судейских вещах вот и и шаман и алексей навальный хотя тут сейчас многие тут начнут там верещать мне тут э, какие-то эти сообщения пишут я так и знала что ты там сторонник навального и поэтому я там как говорится разоблачил тебя а не хрен да все до свидания знаете надо понимать, что сидя на диване критикуя, и там рассуждая, там из пальца высасывая какие-то новости, ничего не сделайте. Пока личной силой и намерением не будем перемешать. Агафья Петровна, мистик уважаемый, давай про мистику говорить, оставь политику. Дорогая Агафья Петровна, мистика, политика это мистика в кубе. Вы не понимаете, что это энергия, энергия мира. Что вот если говорить про деньги, деньги это тоже энергия, это энергия, тоже энергия, надо с ними работать. А если вы отстраняете себя от этих процессов и думаете, что сидя, созерцая там листву и небо, вы достигнете просветления, да, в чем-то достигнете. Но когда вот этот мир настигнет, вот эта волна придет в вашу жизнь, все вот это может смыться. Вот все, что вы накопили, уровень энергии, может быть, вы даже там летать сможете в другие миры, а настигнет вас в это. А как вы будете с демонами разбираться, если вы не можете здесь, в этом мире? То есть для это тренаж. Это тренаж, вот это вот, то, что у нас происходит, вот эти вот мерзавцы, это, это мистика. Вот если это Агафья Петровна поймете, что все в этом мире, это мистика. Все. И эта жизнь... Тогда вы сумеете накапливать эту энергию, когда вы уме... сумеете бороться с тем, с чем бороться невозможно. То есть, что вы можете предостав... предпо... противопоставить этой власти, кроме своего намерения сгибаю? Да ничего. Ничего вы не можете. И протестами вы ничего не добьетесь, и пишите куда угодно, и в суд ходите. Ничего. Вас сотрут порошок. А мистикой можете. А вот этим... Смехом даже над этим. Знаете, насколько это силен удар, если вы э, не просто так, а ударяете этих. Сносит все это, всю их защиту. Сейчас они потеряли свою сакральность именно из-за из из этих вещей. И в том числе из-за шамана, из-за этой волны. Когда он пошел, еще многие к Путину относились уважительно. Ох, как же так, какой демон. А сейчас, сейчас большая часть говорит, да это же упырь. Это, и как мы этого не видели? Как, где были наши глаза? Это же упырь. Поэтому что же. Так. Где сейчас по географии дух шамана? Друзья мои, я не географ. Но он, как, как я понял, он пошел с момента своего ареста. То есть вот сколько дней прошло с этого момента. Каждый день 60-70 километров. Вот и мерите мерите по дорогам но он не напрямки пошел то а по дороге то есть не надо прямую чертить наверное вот как он у него был мар то значит значит и Ну, мурмя все как как он мог передать мне сообщение ну как так и передал так и передал мне знаете сообщение по телеграмму не со своего канала не со своего скажу вам честно не со своего. Сейчас, сейчас я вам прочитаю это сообщение, которое пришло ко мне 30 января. И звучит оно так: Я насильно в неволю заточен, но дух и душу арестовать невозможно. Знаете, в момент ареста мой дух шамана вышел и идет по России тем же маршрутом. По 60 км в день. Считайте и встречайте. Для противоборствующих сил его обнаружить невозможно. Он идет под защитой рода и богов. Другой фантом шамана пошел спасать Америку. Приказ моему отряду и всем на моих стоянках разводите огонь и следите за костром. Смотрите на пламя. С момента ареста пройдет 120 дней и дух будет в Кремле. Камлане на стоянках приветствуются. Аминь. Дом. Все, вот сообщение. Считаете, а почему ты ему доверяешь этому сообщению? А я доверяю, потому что я чувствую в нем дух шамана. А вы живете разумом, а не душой. А разум не видит энергию. Разум видит только, ему надо доказательства, ему надо, значит, нотариальное заявление шамана, что я шаман, там, такой-то... Обязаюсь это Нет, я доверяю, понимаю, что это так Поэтому он дал приказ И мы Я ему верю И э, жгу огонь И чувствую, и волну свою посылаю туда Правда, ну вот Обещал вам эту волну Медитацию Волну шамана Ну, будет завтра Будет завтра были препятствия, были, была работа серьезная, тяжелая работа. Ну, видите, там мертвецы всякие, гробы, черный караван. Ох, сколько дел у старика мистика появилась. Че, я тут связался? Шел бы себе и шел рядом, а нет. Так. Ну, вот на микрофон мне Стэф передал. Благодарю тебя, дорогой Стэф. Задержания начались позитивная волна пошла за 500 километров чувствуется это хорошо хорошо да если есть у полупута человек защиту ему ставить то бездарно Ну не надо знаете не надо есть у них они работают и вот по тем людям которые чистят пространство работают и кроют и кроют и кроют поэтому работают вообще работают серьезно молодежь в москве избивают избивают виден метро закрыли три станции избивают людей даже журналистов ну что вы хотите что вы хотите вот вот она вот он, он их закон и порядок если бы за ним за ними была правда они бы не боялись и позволили выступать а тут видите всем арты закрывают уж вплоть до того что этот как говорится медвежонок выбрался из своего видного подвала и сказал, что мы можем тоже интернет закрыть и сидеть здесь себе опять квасить в подвале. Ну, пущай так. Пущай так. Так, Ирина, благодарю вас. Избиение молодежи космонавтами. Ну, друзья мои, вообще, действительно, вот новости смотришь, и так отвратительно выглядят вот эти вот... Э действительно вот эти ну космонавтами это нельзя назвать это насекомые потому что космонавты вот для меня для как говорится советского школьника вообще космонавт это святое это я понимаю что это человек который идет в неизвестность в неизвестное который познает мир который рискует своей жизнью который вот стремится выше дальше а вот это насекомые которые вот набрасываются на, на одного хватают его и вот прямо дербанят. Вот это я вижу. Отвращение ужасающее к этой форме. И непонимание, как вообще это. Зачем это вообще? Для устрашения. Так. 1 февраля, день рождения Бориса. Ну, Борис, как говорится, уже и уже давно.. давно. когда дядюшка-пу пойдет в черный караван. Мне кажется, уже в этом году. В этом году уже как бы они не оттягивали этот конец, но это... Да. Трусы этого Ротенберга, чтобы дворец вернул. Ну, Ротенберг-то дворец вернет, куда он денется -то? Ничего не это, не, у, не украдешь. Ну, в принципе, на всякий случай Труселя, конечно, мог засунуть, типа, чтобы потом активировать их. Хотя, ну, вот смех смехом, а дело-то серьезное в, в этих делах, когда, ну, действительно, вот кладбищенская порча, дело серьезное. Вот вы смеетесь, а я ну, каждый день столько сталкиваюсь с этим. Ну, вообще... Столько столько старых. И у людей, знаете, судьбы, ну вот реально судьбы, здоровье валится. И у молодых людей, и уже в возрасте. Ну, и в принципе, ну, надо просто как бы де деактивировать это эти вещи, эту фотографию, как бы снять с них заряд, отвязать от человека. Потому что покойники сами недовольны тем, что вот, вот эта живая энергия. Так, добрые, что вы думаете о песнях Ходина? Имеют ли они кармическую тяжесть, как наши заговоры, что-то более сложное? Ну, друзья мои, вы знаете мою, как говорится, любовь к Ходину и близость. Поэтому, если у вас есть как бы близость к нему, поэтому что, и песни вам помогают, и заговоры. Тяжелые они, а чего а легкого есть? В этом мания всегда тяжела. Всегда тяжела. Всех избивают, всех избивают. Ну да, да, друзья мои, всех. Так, друзья мои, ладно, каждому политику по бесу. Ну, друзья мои, а что вот сегодня? Сегодня один такой попался, бесяра вообще, такой конкретный, давно я не встречал, хорошая женщина такая, вот не видит, А начали смотреть, а у нее вот черная мгла вот покрыта, вот внутри вот виден черной мглой, ну вызвали беса, приперся бес, говорит, никуда я не пойду, обзываться стал, представляете, стал обзываться. Ну, мы его раз накрыли там, два накрыли, там ему цепи на него навесили, еще что-то навесили. Он говорит, а что вы это? Начал обзываться, говорит, с какой стати вы это делаете? -то? Снимите. Я ему говорю, ты это, забирай свою и проваливай, и тогда мы с тебя цепи снимем, иди себе гуляй. В конце концов, собрал все свое барахлишко. Такой был старый бес. Видно, что с этой женщиной он чуть не с рождения, наверное. Поэтому не хотел уходить. Уж так привык к ее энергии. Но собрал свои манатки и поперся. Поперся, ворча, бурча. Пошел, как говорится, к себе в ад, гремя кандалами. Так мы с него не сняли эти ни, ни сапоги, ни цепи. Ничего не сняли. А... Так, мистик вас смотрит в Польше и, не... и на Украине. Желаю здоровья. Подскажите, встретите свою берегиню. А намерение? Работайте намерением. То есть вы чувствуете, что у вас есть как бы желание встретить. Вот. Выразите это намерение вот, прямо внутри себя. Что вы, что вы хотите? какая вот, Есть же у вас представление об этом? А посмотрите свои чакры. Сердечную и вторую чакру. Потому что бывает, что заблокировано вот у вас там... К примеру, потому что и в Польше, знаете, я знаю, там такие ведьмеры есть. А уж на Украине там, особенно на Южной Украине, там колдовство процветает. И там налепят на вас, как говорится, на эту, на вторую чакру что нибудь И все. Закроют или замажут дерьмом. Вот бывает такое, знаете, вот замазывают дерьмом. И вроде человек хороший, а никто с ним дружить не хочет. Потому что от него как бы ну, вот такой некоторый астральный аромат присутствует а всего лишь кто-то там позавидовал кто-то там э, преревновал все и не получается поэтому для начала надо очистить свои чакры а потом намерение прямо вложить и и придет вашу жизнь так которая именно нужна, чтобы был был были не токсичные взаимоотношения а нормальные Так, после чисток ссора с дочерью она ушла сказала испытывает отвращение и связь не поддерживает. что делать ирина а ирина значит что-то с дочкой то есть вы себя очистили а на дочке то грязь осталась скорее всего и поэтому она уже вашу энергию как бы перестала воспринимать возможно тоже какие-то бесы существуют поэтому ну реальнее всего работать через чакры через свои Подсоединяйтесь к ней ну вот есть у меня такая практика подсоединяться к ней Через свои чакры, посмотреть, как в каком они состоянии, и если у нее там что-то не так, насытить свои энергии, как бы накачать, с намерением, что для нее эта энергия полезна, а для паразитов токсично. И тогда, ну, вот, то есть, восстановить энергетически вот это. То есть вы энергетически это разрушили, значит, энергетически надо и восстановить. Потому что, скорее всего, ух, э, ну вот вы себя очистили, а а, а, а дочка нет, поэтому она энергию ваша не может переваривать. Так мистик, другим всем тоже из Хайфа. Ну и в Хайфу тоже, как говорится, привет, привет вам тоже земля древняя магическая, мистическая. Когда хотя многие тоже начинают вот это вот там что там, как там, надо ко всем относиться очень с уважением и с пониманием с древности каждой земли и каждого человеческого рода. А вот когда мы начинаем, вот мы там такие, а вот эти такие, вот это вот. Эх, интересно, кто-нибудь в курсе, когда разговор Диамуна ответочка прилетит. Она все время прилетает. Вы заметьте Знаете, я, кстати, вот и ко мне часто э, бывают, обращаются, ну, люди уже служивые, которые отслужили. И в этих, и знаете, насколько у них там, сколько этого проклятия и висит, невозможно. Вроде здоровые люди, а их ломает конкретно вот эти проклятия навешиваются. То есть если энергетически посмотреть, пока люди молодые, они еще держатся. А вот знаете уже там уже там, если обычно там на человека навешивается, он где-нибудь, ну ну там к пятидесяти годам вот уже тяжело, груз там к шестидесяти тяжело вот этот вот этот груз всяких подключений, то у этих уже лет ну, в 40 а то и раньше их уже так кроет. То есть у них перекрыто и низ, и верх. И если они это осознают, еще есть надежда. А если нет, то досвидос. То досвидос, в общем-то, они испиваются. И, и наркотики, и болезни. То есть их кроет. А и по семье там просто, просто финиш. На деле действительно так. Поэтому, что ответочка уже прилетает. Вы не думайте, что это... Они вылетают, их система-то не держит. Чуть что не так их выбрасывают. Без денег, без, без чего, без пенсии. Так, дорогой мистик, если поставили свечку за упокой живому человеку, который не в христианском игре, и подействует она не на него. Подействует тоже, подействует. Потому что ставят с намерением, с намерением подключаются, знаете, сколько в церквях творится черного колдовства. Ну вот реально. Вот если вы присмотритесь, то ведьмы и колдуны в церкви себя чувствуют как рыба в воде, и они очень часто перевешивают на, на человека, Люди, человек приходит искренне молиться, на него навешивают, скинут, и, и вообще, как говорится... Так, после видео мистика полюбила пробки, сижу и чищу пространство. О, видите, использовать любое и пробки, не то, что там сидеть, думать, ой, музон, там тыц-тыц слушать, а работать. Знаете, сидишь в пробочке, крей йогу, прогнал, чувствуешь вообще там драйв. Думаешь, кого бы там вообще там, кого, кого, кого смять, блин, кому сердце вырвать? Мистик сегодня горит огна, огонь демоническим огнем. Согласен, друзья, мои видите, глазки-то мои светятся. А это означает, что есть есть есть успех. Еще вчера, как говорится, я еле ноги таскал, а сегодня сегодня у меня появилась надежда, надежда, что мы всыпем всыпем этим гадом, всыпем им, да, друзья мои, Мистик, ты мой ровесник, не считаю себя и тебя старыми, два внука. Ну, Оля Петровна. А я даже думаю, думаете, я знаю, сколько мне лет. Вот <смех> я и день рождения вами не отмечаю. И меня спрашивают, а сколько тебе лет? А я даже часто бывает, и даже не знаю, что сказать, честно. Ну, хотя так я, наверное, знаю, если в паспорт загляну. А, но а, поэтому не люблю я ярлыков. Ярлыков и поэтому имен я не люблю, знаете терпеть не могу имен вообще потому что столько их было столько их было правильно сказал мистик шесть раз ездил в аркаим и только одно получилось и все энергию чувствовал а в себе ничего не открылось а, да да знаете потому что надо работать там где вы находитесь потому что есть такой да хорошо съездить хорошо посмотреть как турист, почувствовать что-то. Это да. Да, но вот мы все время откладываем, наш разум все время откладывает. Он говорит нам: а ты прочитай еще эту книгу, а ты посмотри вот это видео, поговори с этим человеком, съезди туда, и тогда что-то будет. Разум ваш все время откладывает действие. Вы все время Он делает имитацию действия. А действие это вот то, то вот, что вы именно бывает, вот сделаете. Начнете делать Крея-йогу. Начнете еще что Вот это вот действие. Начнете медитировать, начнете в лес ночной сходите, обнимите дерево, подышите, сольетесь с корнями, сольетесь землей, э, сделайте осознанное мощное сновидение. Я не знаю, там в землю себя закопайте, в пещере посидите пару ночей в холодной и в темноте полнейшей, трясясь от ужаса, что тут придет, сейчас вас и сожрет кого-нибудь с бесами, вот лицом к лицу вы поговорите, ночью с Лешем или там с кикимом, вот это вот будет дело. Вот тогда вы поймете, а вот эти все благостные истории читать, вы все время откладываете, все время откладываете настоящее дело. А пока вы не обделаетесь пару раз конкретно, пока не, не станете на грань, вот между жизнью и смертью когда вы почувствуете что вот-вот вот-вот вас сейчас сожрут и не просто сожрут а как, такие твари от которых вы и знать не знали никогда вот это будет дело вот это вы поймете тогда настоящий мир что э, настоящий мистический мир это вам не это как его не благостные какие-то завывания там в этом в каком-нибудь ашраме там мантры читать нет это прерия, это, это саванна, где львы ходят. И сумеете ли вы мимо этих львов и крокодилов пройти? Чтобы быть настолько осторожным, настолько тихим, настолько аккуратным, настолько нежным, чтобы на, на этой темноте, этой ночи вылезти, на этой энергии. Вот это да. Вот тогда все получится. Так, припузо сняли с должности. Ох, жалко. Жалко, мы с ним еще не разобрались С Пузаном мы еще не разобрались Так А Мистика, тебя вызывали к участковому? Нет, не вызывали Не вызывали Чем меня вызывать? Так О, дорогая Ольга Благодарю вас Тоже меня тут Моих котов радуйте. Ну и псов, что ли. Так, вы разошлись. Мистик, ты пропал на сутки, мы все переживали. Очень даже При твои ученики даже писали. Ну, во-первых, я никакой не учитель. А если я не учитель, откуда у меня ученики? Откуда у меня ученики? Вы что, меня вот эту вот морду за учителя считаете? Что вы? Не, это Не тешьте себя этими. А, ну, а что вы? Знаете, я бы, честно говоря, пропал бы суток на семь. Мне не помешало бы, ну, вот даже сейчас, зимой бы, э залезть в этот земляной гроб и полежать, чтобы очистить свое тело полностью. Очистить, поднять энергию. Помедитировать, ваш, войти вот в такое глубокое состояние, уйти. Вот тогда бы это. нету времени. Только, только некоторые, вот даже не сутки у меня были, а буквально 12 часов. Но за это время я сумел... Сбросить с себя некоторый груз, переработать, потому что, понимаете, очень много работаю с людьми, а ну, вот эта вот энергия, ну, работаешь, обмениваешься энергией, и ну часто вот эта грязь, боль чужая налипает на тело, и она пригибает к земле, и надо ее перерабатывать. Если не перерабатываешь ее аскезами, плохо, и сам теряешь, и, и людям не помогаешь, поэтому... Будем, будем работать. Надо, надо практиковать, надо делать аскезы. Виу, виу с собой наверх. Ну что же, так. Марк Медичи тут нам призывает нам какие-то гранаты. Ну, это не метод, поэтому вот это какая-то провокация. Гранаты какие-то. Не надо, не надо крови. Так, Мистик, как мы можем помочь шаману, помимо того, чтобы давать энергию? Он должен выбраться. Ну, дорогая Марго, значит, мы должны помогать шаману, я бы сказал, разными путями. Во-первых, мы должны его поддерживать как как человек, который находится в этом э, ну, заведении, то есть мы должны все время интересоваться, все время, в том числе, может быть, звонить в этот пансионат, спрашивать, чтобы было все время давление, чтобы они понимали, что человек лежит необычный, что, что за него волнуются. Тогда они будут к нему относиться предельно аккуратно, ни в коем случае. Потом, естественно, надо понимать, что там, ну, как бы, нужно передавать ему какие-то посылки, там, не знаю, там, какие-нибудь сушки, там, пряники, фрукты. Потому что, ну, что же, если что-то возможно, там, я не знаю, там, что что ему там, может быть, можно там музыку какую-то слушать. То есть, ему нужны передачи какие-то. То есть, вот, э, есть у шамана помощники там... Как я понимаю, Виктория, человек такой надежный и доверенный, вот она занимается этими вещами. Там плюс адвокат, там Ольга Михайловна, что ли? Отчество не точно, по-моему, Михайловна. Ну вот, она там должна жалобы там писать, жалобы апелляции. Потому что сейчас подали апелляцию. Понятное дело, что они ее не удовлетворят, но, значит, можно подать в дальше, в Верховный суд, То есть надо эту работу всячески вести, юридически, помогать ему там материально, помогать энергетически, выполнять его вот э, просьбу, приказ, э, ну, вот энергетические свечи, э, кто как может, какие-то там молитвы, энергия, то есть вот это все, все необходимое. Пространство держать там у него, чистить, чтобы паразиты. Поэтому... Единственное, что кто-то реально может колдовать и владеть страшной силой, по пальцам пересчитать Ну, вы ошибаетесь, и Иван Трофеев Таких людей очень много, очень много Ну, в больших, в космических масштабах, конечно, мало Но те, кто вот в бытовом смысле колдуют, огромное количество, вы даже не представляете И часто это колдовство настолько разрушительно вот повстречаетесь вы с какой-то какой девушкой, она вам там, к примеру, в чай или вино чуть подсыпет. И все, дорогой Иван. И может посыпаться, знаете, какие уж дядьки, вот такие, которые считали, что все. И их вот этот приворот может ну, сломать все, и энергетику, и здоровье, и жизнь, и карьеру может сломать, знаете, буквально, ну, там, за 5-7 лет. Так, что может сказать о галактической федерации света? Что-то она нам не друг. Друзья мои, я такими масштабами не мыслю. Галактическая федерация света, знаете, вот эти все, все большие названия, там какие-нибудь, там Сириус, там еще, ну вот все это, все это хорошо. Ну вот у нас там гончар по этим большим делам а я все знаете по мелким мне бесы колдуны вот это вот шинтропа, это, это мое. кому-нибудь там печать снять налепить какому-нибудь мерзавцу там чтобы он утонул как говорится в аду это по по самому маховку вот это мое. вот а масштабы такие вот там вселенную спасать ну что же я вот там Знаю, что шаман хороший. И всеми силами буду ему помогать. Ну вот. Э -э да, доброй ночи. Вы у бесов учились? Ну, дорогая Наталья, ну, бывало всякое. Ну, не только у бесов. Это я А то вы сейчас скажете там. И там я тоже учился. И, и, и у ангелов, и у бесов. Везде, как говорится, во всех академиях прошел. Но... У бесов тоже прикольненько, прикольненько, да. Так, как определять накопленную силу и как ее удерживать и тратить не впустую? Ну, как определять? Ну, знаете, часто мистическая сила человека определяется очень просто по глазам. То есть, если смотрите, глазки-то блестят, даже может, если все остальное такое, а вот блеск есть в глазах, значит, значит, есть сила. Даже у себя вот вы выходите ну, к примеру, с утра Выходите в ванной, к примеру, в зеркало, смотрите, глаза тусклые. Значит, энергии маловато. Так определяете и по внутреннему. Вот есть, если у вас есть кураж, значит, у вас есть сила. Удерживать ее бесполезно. Вы это, это, как, знаете, вода в решете. То есть найдутся люди, которые вас возьмут и обесточат. Но... Надо не бояться ее расходовать. Надо, главное, уметь подсоединяться к различным источникам. Уметь подсоединяться к различным природным эгрегорам, человеческим эгрегорам. Но важно уметь выйти войти туда легко и легко выйти. Вот это важно. Тогда вы не залипаете нигде. Тогда вы можете черпать из разных источников. И самое главное, пользоваться природными источниками. То есть энергией Земли, энергией космоса. Вот это... Не то, что как, как бесы питаться, знаете, э, ну, переработанные через людей энергией, а питаться вот этими мощными силами. Не бояться тратить. Чем больше тратите, тем больше накапливается. А если, знаете, будете держать, думать, все, моя энергия, обязательно появятся бесы и сопрут у вас. растратят. Ох. У меня вопрос: где ты находил техники, как сам учился мистике? Ох, господи, вы. Ну, я же вам что-то рассказывал. Ну, еще можно рассказать множество историй в этом плане. Но за пять минут же не расскажешь. Мужские дела. Говорит, что он сторонник Навального. Друзья мои, я тоже уважаю Алексея Навального. Чего бы вы там не говорили. Сейчас там все уже какой-то домик нашли у него там за три. Миллиона евро. А у Путина за 100 миллионов, да? Разница есть. 3 миллиона, 100. Сейчас еще что-нибудь найдут. Ну, пока он сидит в тюрьме, а Путин сидит на золотом унитазе. Поэтому кому я верю? Я верю тому, кто сидит в тюрьме. Во всяком случае, без него бы было скучно. А он нам многое открыл. И мы знаем, что и эти козлы, и те козлы, и те козлы. А Так, а как шаман смог вам сообщение отправить? Он же это, мурмя вот такой, еще со звездочками ставит, чтобы его заметили. Как вам шаман мог сообщение отправить? Он же в больнице был, Гончар сказал, что его кровать привязали. У него же телефон отобрали. Друзья мои, я вам прочитал сообщение. Вот, вот оно мне пришло. Как он ему смог передать? Почему? Я же не это что я ему верю, верю, и собираюсь это э, выполнять, собираюсь, поэтому даже, а у вас разум работает, вам надо, кто был, где фото, предъявите документы, как же, может быть, кто-то из этих сокамерников, он, шаман ему продиктовал, сказал, напиши вот это вот, может такое быть, может, может, может. А вы скажете, может быть, это ФСБшники специально сказали, чтобы такую волну пустить. Может такое быть? Наверное, может, но мне не верится. Я чувствую в этом, в этих словах слова шамана, а не слова чего-то. Так, Роза Мимоза. Начал второй день обливаться холодной водой, правда, из душа. Ну, такой заряд бодрости. Ну, да, замечательно, Роза а делайте это не просто как вот а с энергией то есть понимаете что вы ее эту воду как бы тоже заряжаете, просите вот этот негатив сойти то есть насытиться объединиться с водой то есть используйте еще энергетику не просто как как закаливание закаливание тоже хорошо ты левую руку обматываешь красной шестяной ниткой сделал чистку биополя если нет то тогда ты сам в подключках да, красную шерстяную нитку вы еще там себе это каково. Не только э, ладошки обматываете, вы еще шею себе намотаете, еще там зубы замотаете. Если есть у вас, может быть, еще там что-то где-то в таких местах непристойных, тоже замотайте. На всякий случай, чтобы ваше биополе было без подключек. Не это каково. Не парьте мозги, дорогой Прайс the Sun. Ох ты, Личная сила. А вот эти шерстяные нитки можете там целиком обмотаться, а толку не будет. Тоже, знаете, свои эти э, думаете, вы там прочитали княжонку каблы какую-нибудь, и, и все у вас уже. Так, ладно, друзья мои. вот Агафья Петровна кроме практик еще и в прокуратуру ходит. Молодец. Молодец. Ладно, друзья мои, мы уже с вами час в эфире. Давайте на сегодня закончим. Благодарю вас за участие. Так мы вот о личной силе, в общем-то, не удалось все задать вопросы, ответы. Тут беседа живая поэтому, наверное, нужно о личной силе в общем-то ни одно видео сделать, потому что на самом деле это очень важно. Как ни говорите, а это важная деталь, потому что нам кажется, что мы... То есть надо из бытовых вещей, не то что раз там, от раза к разу какими-то практиками заниматься, а черпать эту мистическую силу, этот тапос из, из жизни, из быта. Тогда мы держим этот уровень энергии, тогда мы набираем, идем и получаем вот эти вот мистические опыты, откровения и самое главное вот эту мистическую силу, потому что она в нас внутри, не в красных нитках, не там в крестах на шее, не в каких-то там, не даже в каких-то заклинаниях, не в мантрах, не в молитвах, а сила в нашей душе, вот в этой силе, которую мы можем накопить. Все, дорогие мои, пока, увидимся.